Судя по чату, кто-то чего-то ждет. Вопрос, видно ли и слышно меня? Господи, как тебе нравится, мы тут бегаем, Ты день тому? Как не бегало? О, прикольно. Кого не бегало? Куда-то реклама пошла? Ты же не бегал? Фью-фью и ретунуш. Мамо. Так, давайте разбираться масла. Все продукты. На новости без додатковых mm -hmm. Слышно меня. Так, ну вот я вижу, что меня отличнейшим образом видно и слышно должно быть. Вот поэтому. Окей, тут убедились. Что все работает. Но то, что-то меня чат смутил. Я думал, что не видно, не слышно. Окей, okay. значит, по вот тому, что было сказано, да, если есть какие-то вопросы, то обязательно задавайте. Я просто периодически буду к чату обращаться, чтобы понимать обратную связь. Значит, смотрим дальше. Значит, когда мы с вами определили, что для больших сумм, да, лучше использовать криптовалюту для вывода, как пример USDT взяли, да, для мелких сумм Pair или Perfect Money, то, значит, след следующий вопрос это то, какой обменник выбрать. Значит, переходим дальше к обменникам. Значит, BestChange позволяет нам в режиме реального времени, то есть, вот если мы страницу открыто оставим, да, то мы прямо увидим, как они меняются местами. А, отследить а, тот обменник, который предлагает наилучший курс. То есть а, изначально мы выбираем с вами направление обмена, то есть то, что мы отдаем, и то, что мы получаем. Ну, вот, допустим, мы а, с биржи вывели Payer на, на payer USD на свой кошелек, да, и теперь их хотим а, вывести на карту то а, вот здесь есть, а, помимо то, сколько мы получаем, да, дополнительные параметры, на которые стоит обратить внимание. Значит, первое – это количество отзывов, то есть, а, если отзывов много, то значит, что обменник работает а, много, меняет много, да и люди им пользуются, пользуются часто, да? то есть, это значит, что он популярен, то есть если он популярен, значит, он а, хорошо выполняет свои обязательства. А, если мы видим вот какие-то такие там 110 отзывов. То есть он либо недавно работает, либо настолько мало человеком пользуется, что ну, что-то их не устраивает. Да? А, даже при отсутствии положительных отзывов лучше а, смотреть тот, как, у которого отзывов больше. А, второй момент – это резерв. А, резерв, а, вот здесь вот если навести, да, под, подписано а, это именно в валюте а, рубли Сбербанка. А, это та сумма, которая зарезервировано на счетах обменника, который он вам может предоставить. То есть, если вам, например, нужно вывести 50 тысяч рублей, то значит вот этот обменник вам не подойдет, потому что у него в резерве всего 23 тысячи. То есть он вам не сможет перевести 50 тысяч рублей. Вот, то есть резерв это вторая, второй момент, на который необходимо обращать внимание. А, третье, это а, минимальная и максимальная сумма, с которой работает обменник. То есть, например, если вам необходимо обменять там 50 долларов, да, то нужно смотреть, чтобы было написано от, ну, меньше 50, да, то есть этот обменник меняет только от 1000 долларов, то есть оно не подойдет для текущего обмена, этот от 160 и так далее, так далее, то есть вот мы ищем тот, который нам подойдет, который сможет нам поменять сумму 50 долларов, то есть вот в данном случае это был какой-то вот N-обмен, да, от 5 долларов меняет. Окей, okay. то есть это вот тоже важ, важное а, значение, потому что, а, потому что если вы а, сюда тыкнете, да, а, ну, то есть вот мы сюда тыкаем, переходим на сам обменник, да, а, и он а, при вводе а, направления, да, там отдаете, получаете. А, Получается, что мы введем сумму, которая нам нужна, да, а он нам в итоге скажет, что извините, такой суммы нет. То есть это потраченное ваше время. Да? Вот. Поэтому обращайте внимание вот на эти лимиты тоже. И значки. Значков достаточно много, но стоит выделить некоторые из них. Вот, например, данный обменный пункт ой -ой, может потребовать верификацию банковской карты клиента. Вот, то есть, если я перевожу на свою карту, окей, я могу заморочиться, могу ну, верификацию пройти. Да? Но в принципе, как бы, большинство обменников не требуют верификации карты, поэтому я бы такой не выбрал. Дальше. Данный обменный пункт выплачивает средства через сторонние платежные системы. То есть, как бы получается, что у них ну, не. Как бы не свои резервы, да, а у них где-то на сторонних платежных системах. То есть, ну, скажем так, чем больше систем замешана в, в обменных, тем больше может всплывать разных, ну, таких вещей, которые непредвиденных, вот так назовем, да. Вот, поэтому, когда я выбираю обменники, я вот предпочитаю использовать те, у которых вот только значок М, да, то есть работает в ручном или полуавтоматическом режиме, да. Ну, либо а, вот работает вообще в, в автоматическом режиме, да. То есть ни, никаких фишек, преград там быть не может. Вот. А, если брать ну, какие-то стандарты обмена, да, то при выводе на интернет-банк, да, ну, то есть на карту какого-то банка, среднее время перевода составляет где-то до 20-30 минут. Вот. Все, что больше, ну, это, скажем так, несоответствие стандартам качества, да, то есть это уже ребята работают не очень оперативно можно сказать так вот то есть это вот то как пользоваться агрегатором best change да то есть первый этап вы на странице баланс да, выбираете валюту в которую вы хотите вывести то есть допустим usd да вы выводите на свой кошелек perfect money или Payer. или вы выводите какую-то криптовалюту на кошелек. Это первый этап, да. И второй этап, на безченнеже вы выбираете а, необходимое вам направление обмена, то есть то, куда вы вывели с биржи а, и то, куда вам необходимо попасть в итоге. да, То есть какая-то карта банка какого-то определенного, либо там наличные а, в каком-то городе. Вот. Значит, это то, как... А, выводить деньги. Да. Что касается пополнений, да, все пополнения у нас без процентов, если вы пополняете через PR Perfect, либо в криптовалюте. Если вы хотите напрямую пополнить карты, то это можно сделать, вот здесь есть кнопка большая, купить криптовалюту, либо находясь в находясь в какой-то криптовалюте, которая поддерживается нашим партнером, да? ну, например, там, тот же биткоин. Вот, здесь тоже есть такая кнопка. Соответственно, если вы переходите по этой кнопке в, при покупке самой валюты, да, то вас перебрасывает на страницу, где вы конкретно уже приобретаете биткоин. Карты. Если вы на общую кнопку нажмете, то у вас появляется выбор, да, какую криптовалюту вы хотите купить. Смотрите, какие есть варианты. Значит, если напрямую с карты, да, ну опять же, если вы идете по пути, значит, пополнить Payer или Perfect с карты, да, потом с него на биржу. Вот, то, соответственно, у вас должен быть перфект или парк кошелек. Если вам заморачиваться не хочется, то вы можете купить напрямую с карты. Вот, соответственно, в отличие от того, какую криптовалюту вы покупаете, есть разница в комиссии. да? Многие жалуются, жаловались, да, пока им не объяснили, что, допустим, высокая комиссия, если пополнять там, USDT, то можно сделать следующим образом. Смотрите, в зависимости от валюты, комиссии нашего партнера Меркурио отличаются. То есть, если мы берем, допустим, USDT, нас перебрасывает на сайт нашего партнера Меркурио, и мы видим, что при покупке, допустим, на 1000 рублей, а, ну, тут минимальная сумма побольше, допустим, 5000 рублей, вы значит, получаете 22 USDT, да, при этом комиссия составляет 3364 рубля. Это как раз к вопросу о том, что USDT, да, на… Мы видели, да, на изорскан. но пока мы тут с вами обсуждали, то вот последняя транзакция, комиссия 21 доллар, да, поменьше, чем было, но все равно как бы 21 доллар – это примерно как раз там… Вот, поэтому многие удивляются, да, как я буду переводить там USDT и платить вот такую комиссию. Окей, тогда мы можем сделать по-другому, смотрите, для сравнения, да, нажимаем купить криптовалюту и, например, купить TRX. TRX, если мы купим с вами на 5000 рублей, то комиссия составит всего 235 рублей, то есть, сколько там, 3 доллара, да, против комиссии на этот самый, на USDT. Ну мы с вами можем прям пройтись по всем валютам и посмотреть. Допустим, купить биткоин, купить эфир, купить DAI. Вот. Ну DAI, ну везде 5000 выставим для того, чтобы посмотреть. DAI это тоже токен на эфире, поэтому, наверное, там будут такие же комиссии. Вот. вот, смотрите, значит, если мы покупаем DAI, в общем-то комиссия та же самая, как и USDT, потому что все это на эфире. При покупке эфира 1261, то есть поменьше, потому что сам эфир, он в сети эфириума перемещается, переводится дешевле, чем токены ERC-20. Так, биткоин, да, биткоин еще дешевле. Ну и самый дешевый это, собственно, TRX, да, то, что мы смотрели. А, потому что в системе TRX, самые, в системе трон самые дешевые транзакции на данный момент. Вот, а, вопрос, да, сразу же возникает у пользователя, зачем мне покупать TRX, если, например, в конечном итоге я хочу купить, там, не знаю, монету а, век за доллар, да? Ну или там, ну, условно мы берем а, какую-то монету и мы видим, что допустим да мы берем монету какую век ну вот здесь да чтобы было виднее вот и видим что а, сам большой объем у нас а, в паре с долларом да то есть а как же я куплю а, в паре с долларом ну как бы за TRX да тут маленький объем допустим а как я куплю за доллары вот или да ну, или ну тут по крайней мере, есть торговый парок сюда, А если мы возьмем, например, какой-нибудь Тон Кристалл, да, вот, он торгуется в паре, только в паре с долларом. С USDT там что-то вообще не торгуется, да, что-то вообще объемов нет. Он торгуется только с долларом. А я покупаю TRX. Что же мне делать? То есть, соответственно, у вас тогда будет два этапа, которые будут проще, чем задействовать кошельки и Perfect. Да? То есть первым этапом вы покупаете с карты напрямую. TRX, и вторым этапом вы TRX продаете за доллары, вот, и у вас уже на балансе будут доллары. То есть вы TRX пополнили, в торговую пару зашли, TRX ваши продали, вот тут как бы, а, напоминаю, вот здесь вот есть перещелкивалка, да, а, ну вот, как бы а, по цене там 0.95-0.9, ну, там 174, дешевле там 300 вот а, ну то есть 200 300 долларов да если вы небольшие пополнения делаете то в принципе это будет а, дешевле да дешевле и удобнее вот то есть а, можно пополнять вот таким образом давайте посмотрим что там по а, комментариям у нас 2013 интересно а, что получается 13 минут задержки интересно что у нас сегодня получится по итогу Так, значит, мы с вами разобрали, как мы с вами пополняем, да, как мы с вами выводим. Теперь еще какие-то варианты, как можно выводить, пополнять дешевле. Значит, если мы с вами перейдем в баланс и в комиссии, то мы увидим, что по некоторым монетам комиссии нулевые. То есть, вот, например, призм можно вывести бесплатно, бип можно вывести бесплатно. EMC можно вывести бесплатно, если мы здесь на BestChange этих монет наверное нету, соответственно можно найти наверное какую-то P2P биржу, которая предполагает обмен между пользователями, да? а, То есть у каждого сообщества, да, там у того же PRISM сообщества и у сообщества Минтер а, есть P2P обменники, вот, которые меняют между собой, а, ну, то есть люди, да, а между собой выставляют ордера и меняют эти монеты, то есть напрямую, да. То есть это действует не как биржа, да, когда все в общем стакане, а каждый... Человек выставляет конкретную заявку, да, какое количество монет, по какой цене он продает или покупает. И если есть встречная заявка, да, то они вручную договариваются между собой, да, вручную переводят друг другу. И таким образом заявка исполняется. Да. Поэтому, в принципе, можно использовать такие P2P-платформы для того, чтобы бесплатно деньги выводить. То есть получается здесь, опять же, в два этапа. Да, то есть первый этап мы призм выводим на... Либо свой кошелек, да, либо на, сразу на кошелек для обмена на P2P-платформе или тоже же Minter. вот. И получается, что меняем эту монету да, по рыночной цене уже на конкретную фиатную валюту, там, на карту или куда, по рыночной цене. Да. То есть здесь мы получается и заводим бесплатно и выводим бесплатно вот то есть вот такие есть еще варианты как еще можно сэкономить значит если мы зайдем в раздел баланс и нажмем на вывод какой-то валюты то в графе количество мы увидим такую кнопочку получить скидку 10 процентов то есть допустим вы выводите 1000 долларов Значит, у вас комиссия, комиссия составляет 35 долларов, да? то есть 35 долларов умножить на 10 процентов, получается 3,5 доллара. Да? То есть вы можете заплатить с этой суммы, да, там с 1000 долларов не 35, а 35 минус 10 процентов, а 31,5, то есть сэкономить на выводе 1000 долларов. 3,5 доллара, значит, как получить скидку, да, то есть эта скидка 10 процентов, она действует на все выводы, значит, мы переходим в раздел CGC, да, скидки на комиссии, и здесь есть подробное описание то, как это работает, то есть получается, что для того, чтобы воспользоваться скидкой, у вас, ну, я, вы можете перейти сами почитать более подробно, да, если в двух словах, да, то получается у вас значит, должно быть заморожено 50 CGC, то есть по текущему курсу где-то 150 долларов, и плюс использование скидки обойдется вам в 1 CGC в месяц, то есть 3 доллара вы платите, да? ну 3 доллара я считаю, что там цена CGC 3 доллара, платите 1 CGC и в месяц пользуетесь скидкой, то есть если вы выводите на PR на Perfect Money, да, больше 1000 долларов, то это вам уже выгодно, да, то есть вы заплатили один gc и целый месяц выводите а, со скидкой 10 процентов. Вот, а, то же самое относится и к выводам а, в криптовалюте, да, а, то есть если вы выводите а, криптовалюту, да, то скидка 10 процентов на все выводы тоже а, распространяется, то есть, допустим, тот же самый тот же самый, тот же самый USDT, да, который ERC, -шный. если вам необходим прямо именно USDT на ERC, да, Трц вам не подходит, то получается с 48 долларов а скидка будет 10%, то есть 4,8. То есть получается, да, если вам нужно сделать перевод хотя бы один перевод, но конкретно в usdt erc 20 прямо вот у вас альтернативных адресов нет, вам вот нужен именно erc 20 адрес, да, то вы можете активировать скидку, вывести, да, и потом, ну, как баски, скидку сбросить, там, CGC дальше закинуть обратно, там, где взяли, грубо говоря, да. Вот, то есть получается, что при выводе USDT скидка окупается прямо с первого вывода на любую сумму. Вот, то есть скидка от 48, повторюсь еще раз, 10%, это 4,8 доллара. Вот, то есть вот таким образом тоже можно сэкономить. И я, наверное, буду потихоньку заканчивать, да, вот, и постепенно переходить к вопросам. То есть, вы уже в чат можете задавать вопросы, какие у вас есть там по пополнениям, по выводам. И можно на смежные темы. Вот. Трансляция идет с небольшой задержкой, да, поэтому после того, как я озвучил, что вопросы можно задавать, да, еще какое-то время ждем, пока трансляция дойдет до вас, и вы напишите... Вопросы ручками в чате, я их увижу. Вот. А, пока ждем вопросов. Напомню, что биржа CoinGalaxy принимает а, участие в форуме Blockchain Life 2021, который состоится 27-28 октября в Москве. Являемся платиновыми спонсорами а, форума. И если вы еще до сих пор билет не купили на данное мероприятие, то его можно купить со скидкой 10% по промокоду COINGALAXY в одно слово. Так, пока я все это проговаривал, поступил первый вопросик. Сколько будет стоить листинг монеты Dash? Там в сети самые низкие комиссии. Почему вы не пойдете таким путем? Смотрите, значит, мы... Пошли каким путем? Мы взяли топовые монеты и постепенно их добавляем на нашу биржу. Да? То есть, чем дальше мы уходим от топ-3, тем шире у нас становится выбор. Да? Поэтому до этого листингом монет мы занимались, ну, выбором да, монет мы занимались единолично. А теперь мы будем заниматься следующим образом. Значит, Получается, у нас есть на вкладке CGC вкладка оплата листинга. Вот она скоро заработает. И здесь можно будет принять участие в общественном листинге. То есть пользователи биржи смогут сами выбирать, какие монеты они хотят видеть на бирже. И, соответственно, таким образом скидываться, да, можно назвать это слово, скидываться на листинг той или иной монеты, которую они считают, что на бирже надо добавить, да, при этом стоимость такого листинга, она будет обусловлена чисто затратами на программирование всего этого дела, да, то есть на оплату вот именно подключения. Так... Следующий вопрос. Скидка одноразовые и именно с одного CGC? Григорий спрашивает. Значит, смотрите, если вы перейдете на вкладку CGC и скидки для листинга, здесь есть вот подробный текст о том, как это работает. Да, то есть, вы можете почитать, здесь все достаточно подробно написано. Получается один CGC, это стоит, ну давайте вот я сейчас покажу. А, получается, мы можем заморозить 52 CGC. 1X. Вот так. Вот. И после того, как у нас а, средства переместились на замороженный счет, нам становится доступна активация а, скидки. Вот, соответственно, мы... А, Нажимаем, и здесь тоже все подробно написано, что, значит, скидка минимум от одного месяца. То есть каждый месяц скидки стоит 1 CGC. Да? Соответственно, я могу, ну, у меня 52 CGC зарезервировано, да? то есть 50 должно быть замороженными оставаться, а 2 CGC позволяют мне либо на 1, либо на 2 месяца активировать скидку. То есть, допустим, я активирую скидку на месяц, 36 H1. вот нажимаю кнопочку продлить и у меня скидка куплена на один месяц то есть вот написано скидка действует до 11 то есть это ноябрь да, до 7 ноября до 19 38 то есть целый месяц я могу пользоваться этой скидкой соответственно один cgc у меня на оплату этой скидки списался 51 GC остался. То есть вот сейчас, если я буду вводить, да, то у меня а, будет а, не 3,5, а 3,15. Я буду платить. То есть вот с 1000 долларов да, а, я уже а, буду получать не 965, как было до этого, да, без скидки, а буду а, получать 968. То есть а, скидка действует. Вот. А, либо... То же самое, что я показывал, да, при выводе USDT. Если мне нужно ERC20 вывести, то у меня со скидкой будет вот 43,2, вместо 48. И это все действует в течение одного месяца. Вот, то есть получается, вы можете плоть до 12 месяцев сразу оплатить, да, что, ну, если вы как бы уверены, что будете пользоваться долго, а, то максимум на 12 месяцев можно скидку продлить, а, если вам CGC понадобились, их можно разморозить, да, но а, если вы их размораживаете, то активная скидка сгорает, а, даже если она вас оплачена на несколько месяцев вперед, поэтому в принципе, если вы... А, Будет, ну, предполагается, да, что эти 50 CGC замороженных вам а, могут понадобиться, да, там, то на целый год а, смысла нет а, продлевать скидку. То есть, вот вы пользуетесь месяц, да, а, подошло к концу месяца, там продлили еще на месяц. Вот, если мы нажмем «разморозить», то а, можно выбрать сумму, да, для разморозки. То есть, в принципе, я вот могу один CGC разморозить, а, и а, скидка у меня остается, потому что еще 50 находится в заморозке. Ну вот, ага, интересно, почему не размораживается одна cgc. -шка. Если мы размораживаем, может я что-нибудь нажал, если мы размораживаем целиком, да, 51 cgc, то, ну как бы вот, напоминание есть, да. Неправильный код с картинки. Ну-ка, ну-ка. Что-то я там не то увел. Ага, вот там все разморозилось. Видимо, что-то не так было там. Не, не то ввел, наверное, что-то. А, вот, соответственно, там предупреждение, да, все видели, то есть на тот случай, если вы вдруг забыли, соответственно, вот на баланс разморозился 51 CGC, то есть все на месте, может использоваться, но при этом скидка вот она неактивна, да, то есть скидка пропала, потому что замороженных должно оставаться 50 CGC, то есть вот так работает, Ну, более подробно вот здесь в тексте есть, вот, поэтому можно здесь посмотреть. А, так, на призмбите проблемы, не пользуйтесь пока P2P там, там вывод прикрыли. Ага, вот, спасибо, от Романа дополнение есть по P2P сервису призмбит. Ну, это, видимо, какие-то вот актуальные данные да, на сегодняшний день. Но в любом случае P2P, да, платформа, она в любом случае предполагает ну, более такой, скажем, ручной режим. Да? То есть, когда вы пользуетесь биржей, да, то есть у вас централизованные стаканы, то есть все в один котел свалили там эти свои криптовалюты, там доллары и так далее. Да? И получается тут ну, минимальные какие-то риски, связанные с тем, что кто-то что-то там не переведет, там, потому что все это автоматизировано, да? то есть вы в общий котел скинули, по нужной цене купили, продали, вывели, все. Вот, если мы говорим про P2P, да, то здесь уже начинаются риски, связанные с тем, что кто-то там не увидел вашу встречную заявку, кто-то не перевел, у кого-то деньги подморозились, там. Сбербанк, например, там чудит, да, или еще что-то. То есть здесь уже, ну, такие а, риски включаются, которые связаны именно вот с а, а, персональным обменом. Так, а, если у вас партнерство с другими биржами, а, планируете ли вы такие? А, да, мы планируем такие, пока партнерств нет, а, но я думаю, что а, мы партнерства такие организуем в плане того, что ну сейчас на данный момент, да, сфера криптовалютных бирж выглядит следующим образом, да, есть некий монополист, вот, который диктует условия, да, а есть биржи такие, ну скажем ну, кроме этого монополист, да, есть там несколько крупных бирж, и там следующая прослойка, это вот уже такие небольшие биржи, которые предоставляют услуги, там, какого-то отличного качества, да, там, отличного, не в смысле, там, супер-пупер, да, а отличного смысла, что они отличаются, да, чем-то, то есть, имеют какие-то свои фишки, то есть, ну, какие-то жизнеспособные проекты, и, наверное, в такой ситуации на рынке, я думаю, что стоит вот таким небольшим биржам объединяться в какие-то вот ячейки, да, объединения вот и выступать, скажем так, общим фронтом, да, вот что, я думаю, хорошо скажется на продвижении всех бирж, которые будут входить в какие-то вот такие партнерские союзы. И я думаю, что в скором времени мы что-то такое попробуем изобразить. Так, следующий вопрос от Григория. Заморозка минимум 50 CGC. Да, получается 50 CGC. Минимум должно быть в заморозке, это чтобы скидка работала. И плюс по одному CGC на каждый месяц скидки. Так, ликвидность какой пары хромает? Ожидаются ли в ближайшем времени делистынге монет? Но мы делистинги пока не планируем, да, потому что, ну, в принципе, у нас не так много пар пока. Вот, я думаю, что, ну, в принципе, мы пока не ограничиваем, да, монеты тем, что должна быть какая-то, ну, какие-то объемы торгов, да. Почему? Потому что, ну, в принципе, у нас, да, ликвидность небольшая, да, на данный момент, но по мере того, как ликвидность, будет расти, будет видно просто, что в каких-то парах действительно торги идут, да, потому что монеты интересные, а какие-то монеты сами по себе не интересные. И если монет будет много, да, то есть они уже будут мешаться там в поиске и так далее, то да, тогда делиться невозможно, но я думаю, что это, ну, не в обозримом будущем, то есть явно не в этом, не в следующем году. когда будет биржа и в какой юрисдикции, спрашивает Олег. Смотрите, значит, у нас процесс регистрации уже подходит к концу. Вот буквально сегодня уточнял у юристов, ну, планируют там со дня на день получить документы, то есть, может быть, даже завтра у нас уже будут на руках. Как только документы появятся, мы параллельно разрабатываем политики, iMail, пользовательское соглашение и прочее, прочее, прочее. То есть вот все документы, связанные именно с той юрисдикцией, где мы регистрируемся, да, чтобы мы полностью соответствовали. И, соответственно, данная информация будет на сайте обновлена. То есть эта работа будет полностью проведена до проведения форума, до 27-28 октября. Ну, соответственно, если какие-то новости будут по ходу появляться, обязательно будем в соцсетях рассказывать. Так, сейчас можно ли докупать CGC и ставить на баланс? Ну, смотрите, CGC покупать, продавать можно в любое время, да, то есть вот пара есть, да, торги, если мы зайдем на биржу, как бы так, ну, то есть по CGC торги штатные, да, то есть в любой момент вы можете CGC купить, можете CGC продать. То есть вот есть заявки на покупку, заявки на продажу, то есть в любой момент вы можете продать, купить CGC. Что касается использования, да, то есть у нас есть, значит, их можно просто как бы хранить у себя на балансе, да, если вы их купили на основном балансе. То есть вот здесь они у вас будут отображаться. Вот galaxy CGC, -шки. вот они у вас на основном балансе. Так же, как и остальная другая любая криптовалюта, они у вас могут лежать на балансе. Но при этом вы их еще можете применить вот по этим направлениям. То есть вы их можете положить в депозитарий, только единственное с 1 января. Потому что в этом году у нас последнее открытие функции депозитария было с 1 по 3 октября. Вот, соответственно, если вы нажмете кнопку «Пополнить», то на данный момент эта функция отключена. Но с 1 января она заработает. Чуть попозже анонсируем по каким условиям. Да? То есть, получается, если раньше все бы могли да, пополнить, но с ограничениями вот раз в квартал, то с 1 января можно будет ежемесячно пополнять, причем мы сделаем окошко побольше, то есть, допустим, вот, если с первого, да, то по пятое число, то есть с первого по 5 каждый месяц, да, каждый может пополнять, но при этом выполнив какие-то условия. То есть, одно из условий это объемы торгов, а другие условия, это, там, небольшие задачки по какой-то полезной деятельности в поддержку нашей биржи. Там. Вот. Соответственно, это первое направление, куда CGC можно использовать. Соответственно, второе направление – это получение скидки, если вы там много выводите. Да? Вот. И третье – это оплата листинга, когда мы его запустим. А запустим мы его вот на этой неделе. Да, мы еще анонсируем, работаем над тем, чтобы люди узнали, что можно за скидки приобретать, а на следующей неделе мы уже будем анонсировать вот этот функционал по оплате листинга. Так, кис-верификация пользователей будет или нет, спрашивает Денис. Нет, Денис, KYC у нас не будет. Это принципиальное решение, мы даже недели две наверное если не больше то да нет какие две недели месяц наверное на подбор юрисдикции которая бы не, не требовала ну полной верификации хотели сначала в эстонии зарегистрироваться а потом оказалось что еще даже не зарегистрировался а уже покажи свой паспорт ну то есть как бы вообще не, не не серьезно кис мы скорее всего сделаем чуть позже для крупных клиентов но по желанию да просто для того чтобы была возможность в случае там каких-то проблем с доступами да ну то есть не знаю там взломали почту там или еще что-то, чтобы была возможность дополнительной верификации, да, чтобы мы убедились, что непосредственно пользователь да, там просит восстановить доступ к аккаунту. Но это имеет смысл для крупных аккаунтов и это будет делаться по желанию. Да. То есть, кто хочет, может без верификации там с своими крупными суммами крутить. Если кто-то хочет ну, какой-то дополнительной защиты от нас да, в случае каких-то взломов и так далее, то можно будет пройти верификацию в добровольном порядке, вот, по желанию. Но, опять же, мы это будем реализовывать только в следующем году, потому что, ну, верификация клиента, она предполагает хранение его данных, да, то есть мы к этому очень серьезно относимся, то есть вот мы сейчас понимаем, что пока мы верификацию не делали, да, то мы с себя снимаем вот большую ответственность по хранению персональных данных, да, то есть, если мы введем, да, добровольную верификацию для крупных клиентов, то понятно, что нам эти данные необходимо будет хранить ну, достаточно, да, строго, чтобы не допустить утечек да, этих персональных данных, вот, поэтому мы к этому относимся со всей серьезностью, к этому шагу. Вот, то есть это не будет так, что вот захотели там, и там кнопку добавили. Да? То есть это прямо будет очень осознанно, очень с большой подготовкой и, опять же повторюсь, чисто по инициативе клиента, если клиент хочет. Вот, то есть от нас таких требований не будет. Так, ну что, у нас а, время а, подходит к концу вебинара, вот, остается там где-то 5-7 минут, вот, и если вопросов больше нет, то, в принципе, я думаю, что а, можно на этом будет прощаться. Угу. Так, ну, наверное, вопросов больше не будет, вот, поэтому всем спасибо, кто смотрел данный вебинар, вот, кто задавал вопросы, поэтому разбирайтесь в том, как торговать, как вводить, заводить деньги, вот, оперируя теми данными, теми сведениями, да, которые вы сегодня получили, вот, если какие-то есть вопросы, обязательно их задавайте. Значит, куда можно задать вопросы, да? Либо их можно задать в чат, в Телеграме. Но это, соответственно, вопросы будут не персоналу биржи, да, а другим пользователям нашей биржи, да, которые могут с вами поделиться каким-то своим опытом. Если вы хотите задать какой-то вопрос именно вот по биржи, да, ну, чтобы кто-то из службы поддержки вам ответил, то есть кнопка помощь, вот здесь вот в главном меню, да, если вы на нее перейдете, то вы можете оставить свой комментарий. Вот здесь будет указано чуть ниже да, вся ваша переписка. Да, и хочу обратить внимание, что все вопросы, да, которые задаются в нашей службе поддержки, практически все, они не остаются без ответа. Даже если они ну, напрямую не связаны с там, торгами да, или чем-то, если косвенно они связаны, то тоже специалисты поддержки стараются на них на все ответить. Вот, поэтому задавайте вопросы, мы всегда будем рады вам помочь. Все, до скорых встреч, всем пока-пока.